Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, давайте не будем, ну или точнее, я самому себе скажу, что я не буду придумывать всякую хрень, там, какой-то великий командующий, там, анархической республики, туда-сюда, давайте просто начнем играть, я вот раньше, в предыдущей серии, я уже сюда шел в атаку, но все поменялось, судя по всему, поэтому придется снова мне ходить тут а атаковать. Так, тут у меня тоже войска стоят, просто так, хотя я их тоже направлял, по-моему, в эту проинцию, если не ошибаюсь. Давайте, кстати, посмотрим, что там в этой провинции творится. Она вообще пустая. Она полностью пустая, можно захватывать вообще просто любыми войсками. Но, правда, как и Гава теперь понимает, что у него там задница горит, ему нужно срочно возвращаться домой. Значит, нам нужно собирать армию туда. Так, посмотрим, что там по порядку у нас в проинциях. Ну, я смотрю, порядок... В некоторых провинциях весьма напряжный. То есть, есть народ, который недоволен тем, что происходит, видимо, в их провинции. Ну да, тут восстание, нехорошее настроение. Видим, что про Сюгунские есть войска, э, настроения какие-то. Так что надо это все дело устранять. Так. Да, у меня тут армия шла в атаку. Хочется посмотреть прямо на то, как там произойдет какая битва большая. Это, в этом принципе, что у нас по порядку? Ну, порядок будет ухудшаться, конечно же. Но, правда, не так уж и сильно. Причем я здесь могу даже еще и надевать пушки, что меня очень интересует. Так, давайте выводим войска. Выводим войска. Так, сейчас секунду. Я прошу прощения там. Мне пришлось закрыть кое-что. На записи не знаю, это отразилось или нет, потом посмотрю, наверное, увижу. Так, пока что давайте-ка я своего агента посылаю обучать войска. У нас тут такая большая армия мощная, и давайте-ка идем ею в атаку на Кокигаву. Конечно, пехота маловато, зато пушек 6 штук. Я думаю, этих 6 штук будет хватать мне вдоволь, чтобы разбить противника. Так, далее, каковы мои планы? Я собираюсь вот этой армии атаковать Кокигаву. А группировкой Комай-Хиросады Комай атакуем город под названием Северный Синана. То есть это получается Южный Синана, да. Мы захватываем оба города, Южный и Северный Синана. Далее нас ожидает уже Северное побережье Японии. Мы продолжаем обхватывать вражеские войска. То есть я, наверное, захвачу, думаю, какой-нибудь здесь командный центр или... Здесь, и таким образом все остальные города, которые здесь находятся, здесь и здесь, они окажутся в окружении. Ну, вот таким образом мы их просто завоюем потом, и у нас образуется своеобразный фронт, проходящий вот по этим городам. Ну, я думаю, к тому моменту, как я начну здесь развивать наступление, там захватывать и капканы устраивать, у меня уже здесь появится вполне добротная... Да, она уже, в принципе, есть какая-то добротная армия. Конечно, ее нужно дальше развивать, это понятно, но того, что у нас уже здесь имеется, будет достаточно для дальнейшего наступления. И мы туда тоже продолжим наш второй фронт. Так, у меня всего три пушки, да, на данном фронте. Ну, три пушки, конечно, маловато, надо, поэтому я думаю даже создать еще три пушки Армстанга. Этим займемся прямо сейчас. Так, ну, что касаемо этих провинций, понятно. Мы сейчас тут уже порядок наладим, на потому что у меня тут нанимаются войска. Так, в Бузыне у меня тут, да, у меня из-за того, что грабит здание, грабит города, нам очень сильно мешает вот эта армия, короче. Надо ее бомбить, уничтожать, наконец. Да ладно, мы не сможем разбомбить их. Смотрите, как они встали, да? Или мы можем, но просто я, по-моему, уже бомбилась, не ошибаюсь. Ну, короче, фиг с ним, мы все равно его сейчас убьем. У меня здесь сколько отрядов? Три отряда, они пополняются. И я даже их пошлю сейчас в этот город. Соответственно, мы сейчас еще наймем один отряд ополченцев и, наконец, нападем их и, надеюсь, уничтожим автобоем. Так как мне вообще уже заколебали эти ублюдки, которые тут все грабят и уничтожают население страдает от этих разбойников нужно их убить к тому же у нас имеется под боком батальон или как сказать рота британских солдат которые уже готовы у которых на изготовке винтовки чтобы убить их жаль что нет огнестрельных как сказать нет точнее артиллерии у нас которая помогла бы в этом деле но что поделаешь артиллерия дорогое удовольствие у нас, в принципе, сейчас на армии приходится довольно много артиллерийских орудий, но это изменение произошло совсем недавно. И, например, в тех армиях, которые сейчас прям вообще, так сказать, ну, уже очень давно воюют, у них нет артиллерийских орудий. Как вы сами знаете, прекрасно, в принципе. Так, м -м, мне надо что сделать. У меня же тут появился еще флот. Да, я, я им до сих пор как будто не управлял, конечно, я уже его направлял в атаку, но... Получилось так, что он у меня стоял без дела. Так, слушайте, здесь нам встречается противник первый, который еще не видел броненосцы наши японские. Мы его догоним? Мы его догоним. Давайте-ка с ними показательную битву проведем в атаку. Так, здесь у нас командующий Яна, будем так его называть, ну, я не знаю, или Маритака. будем называть тогда, ладно, его Маритак по-нормальному. Ну что, посмотрим на наши новые броненосцы Котетсу, которые я, в принципе, никогда почти не производил в компании, просто я до этого не доходил, обычно бота очень быстро убивал. Ну вот я о чем и говорю, есть здесь два пулемета Гатлинга, это весомый аргумент к тому, чтобы обратить врага в бегство. Плюс у нас имеется, во-первых, прочность корпуса в 3 ну то есть это вообще железо. Если сравнить, например, с обычным... Вау, как он там, какие звуки издает. Если сравнить с обычным, ну даже, например, броненосцем, там тысяча, у обычного деревянного там 800. Это получается в три раза больше. То есть очень-очень-очень хороший, брони... как сказать, бронированный корпус. Ну и не забываем о том, что он еще и к тому же стреляет вперед, у него орудие есть одно, насколько я понимаю, ну наверное все-таки одно орудие вперед направлено, которое стреляет еще и на большую дальность. Если в обычного 750, то этого 1000. Так что вражеские суденышки будут вынуждены подходить к нам как можно ближе, и поэтому по сути мы будем не нападать, а обороняться каждый раз в сражении. Ну ладно, что ж, не будем больше разглагольствовать. Давайте-ка направимся в атаку. Посмотрим на коттедсу. Я их почти не использовал никогда в игре. По причине того, что я в мультиплеер играл, но играл очень мало. А, как я и сказал, в одиночке они почти у меня просто и не появлялись. Такие вот дела. Ну в мультиплеере я просто не играл много, потому что он на самом деле дисбалансный. Очень дисбалансный. Для новых игроков это просто реально ад и печаль играть в этот мультиплеер. Для тех, кто там уже проиграл очень много, конечно же, им просто вообще великолепно играть. Потому что они просто новичков разносят в ноль а, из-за из своих способностей, из-за всяких фичей командующих. Вот это у меня очень на самом деле бист мультиплеер. И Сюгуна не то, как было в Наполеон Total War, а просто вообще сделали какой-то Call of Duty. Вот, реально, Call of Duty с прокачкой. Самый настоящий, с огромным количеством преимуществ для старых опытных игроков и огромным неудовольствием для новичков. Собственно говоря, из-за этого я и перестал играть в мультиплеер, потому что там попадаться стали только одни задроты опытные, новичков почти нету. Соответственно, в морские бои практически невозможно играть новичку. Просто вас уничтожают всякими катетсами и прочими броненосцами, которые вы просто пробить не можете. Так, ну что ж, враг, похоже, что не обладает зажигательными снарядами, я так понимаю. Давайте подплывать к ним ближе. Ну, мы, в принципе, даже так достаем и смотрим. А этот не достает, да, у меня, по-моему? Или достает, подождите что-то происходит. Интересненько. А, они уже сдаются. вот the fuck? Я даже повоевать не успел. <с> Решительная победа. Ну ладно. Просто мне показалось, как будто у него есть э, снаряд, который пробивает броню. Если это так, то, конечно, нам будет гораздо сложнее в дальнейшем воевать с этим противником. Но, по-моему, мне просто показалось. Ну да ладно. Как бы там ни было, мы ничего не потеряли практически. Там всего лишь несколько моряков улетело за борт. Бывает. Это такие естественные потери, я бы так это назвал. Я тут хотел еще нанять коттецу я насколько помню. Я думаю, еще два коттецу надо нам иметь, чтобы можно было устроить там блокаду нормальную, как, вот как я и хотел изначально, да, вот по этому рубежу. Как у меня, в принципе, и была, по-моему, блокада, но она, правда, разлетелась в щепке, когда враг подослал целый стак своих кораблей. Но сейчас надо нормально блокаду устроить, которую пробить будет невозможно. Так, ну и все, наверное. Нападение на Сады, ой, на, точнее, на последний город на Гаоке, я все же пока не хочу делать. Потому что здесь стоит, во-первых, армия Сады. Ну, правда, она, конечно, бомжатская, но все же я как-то да, не сильно желаю это делать. Хотя надо на самом деле, хотя это надо сделать на самом деле. Я это понимаю, так что давайте, наверное, все-таки это сделаем. Сам себе против... противоречу, ну и фиг с ним. Так, тут скоро будет уже минус 4 всего лишь. Так что, если я сейчас уйду со своим командующим и уйду к тому же на следующую территорию, у него минус к провинции, где он находится, все будет нормально, короче, через ход. Давайте соединим две армии здесь и нападем на Нагаоку. Ну, сначала насада, конечно, его выгоним и потом нападем на Нагаоку город. Так, ну и все, по-моему. По-моему, все, что я хотел, я уже сделал. Давайте пропускаем ход, наверное. Агент, конечно, у меня тут целая куча, которые ничего не сделали. Ну, извините, блин. У меня денег просто нет на это. Так, наголка возвращается обратно, но он просто не успеет, я думаю, да. Он просто не успеет это сделать, я его раньше уничтожу. Так, Сендай там у нас, конечно, все грабит. Йода пытается атаковать единственную мою провинцию на границе. Ой, не знаю. Мне кажется, это полная чушь. Первого победа. Ну, фиг с ним. В принципе, погибли одни бомжи. Так что эта первая победа для меня ничего не значит. Так, а Какигава уже очень близок к тому, чтобы атаковать мою провинцию. Причем полным стаком войск. Там меня, как правда, кто-то атакует. Тут у нас Мацуме. Ну и, короче, ладно, я понимаю, что есть какие-то проблемы у нас, в, как сказать, у народа, Ну, мы разберемся, короче. Нападаем на Йоду, последний его город, он, конечно же, проигрывает сражение. Все, у Йоды не осталось войск, по сути, кроме вот этих вот повстанцев. Ну, как вы понимаете, повстанцы против моей великолепной армии ничего не смогут сделать, рано или поздно они будут уничтожены. Причем это, скорее всего, будет раньше, потому что генерала мы прямо сейчас убьем. Отличная работа, мой ниндзяка. Осталась только обезглавленная армия с вроде как элитой. Ну и тут вот, которая была армия. А, ну она же сюда как раз и прошла, да? Так что, сейчас по сути уже все очень плохо у этого парниши. Идем дальше. Идем в атаку. Давайте собираемся, даже вот так вместе сделаем. И нападаем на Йоду. Йода, конечно же, драпает. А, так, мне вот теперь интересно, кто у меня может вперед пройти немножко. Так. А, так, так, так, давай-ка сюда иди. Хотя, не, давай ты нападай. А, Смотрите-ка, не получается у нас. Придется, значит, их осаждать. Войска у них появились, или просто это, типа, гарнизон один? А, вот эти еще ребят присоединились, точно. Диверсия не удалась. Мм, фигово. Так, ну давайте-ка мы хотя бы агенты перекинем. Пусть он войскам дает преимущество некоторые. Ну, за один ход наголок просто не сумеет добежать до моего города. Наверняка он на это нацелился, то есть он что, обратно начал возвращаться. Захотел, типа, мой город отхватить. Но у него это просто не выйдет сделать, к тому же я еще и остановил армию, она никуда у нее уйдет отсюда. Так, ну, соответственно, э этой армии делать просто больше ничего, кроме как идти на фронт, где находится мой генерал. Но правда и то, Вакаяма уже тоже не жилец. У него армии очень мало, к тому же она вся побитая. Давайте даже ради интереса я на них нападу. Ну хотя нет. У них тут же есть лучники чертовы, у них дальность гораздо больше, чем у моих стрелков, если не ошибаюсь. Ну, на 25, но этого достаточно будет, чтобы их расстреливать просто с расстояния. Надо дождаться пулеметов Гатлинга, и после этого можно будет их атаковать. Потому что у пулеметов Гатлинга дальность больше, чем у всех. У них получается 250. То есть у них дальность вообще такая прям громадная. Так что нам они нужны. А, Подождите-ка, я никого на не, на... не нанимал, что ли, прошлый ход, да? А давайте наймем, кстати, республиканскую кавалерию. Вот что мне сейчас нужно. У меня кавалерии-то почти нету никакой. Кавалерия только у меня единственная, это мой командующий, и все. А чтобы догнать вражеские войска, у меня просто нет кавы никакой. Так что давайте-ка заюзаем этих ребятишек. Обольстить можно вражеского генерала. 946 монеток это будет стоить, я получу... Ну, я, кстати, могу получить очень неплохие войска. Это Сюгитая, которых я просто сам купить не смогу. Не смогу, потому что просто навсего у меня по дефолту нету таких войск. Это чисто для Сюгуна. Ну, а Сюгитая, как вы понимаете, это очень хорошие войска. Порой от них просто даже мои э, ленины, как сказать, анархический пехотинцы, моя гвардия не может ничего сделать выстоять не может. Ну, а как и Гава опять-таки, поступил неправильно, как и его предшественники. Он пошел в атаку, оставил свою провинцию пустую, и за это он теряет свою провинцию и теряет все свои войска. Да, очередной дом исчез с лица земли, как и Йода, как и Гава, потерпел поражение. Ну что? Постепенно-постепенно наши враги терпят фиаско, что, как и Гава, что Йода что Нагоя, что в будущем Вакаяма и что Нагаока, они будут уничтожены. То есть получается, остается лишь альянс небольшой а, сёгунских домов. Это Сендай, Сада, Мацуме, ну и, так сказать, номинально Мариока. Потому что, по сути, он не сделает ничего. У него там всего одна провинция. Мало что он может сделать. Это разве что только взять войсками и высадиться где-то здесь. Вот, все, что он может сделать. Ну и то, блин, навряд ли. Потому что сейчас у меня уже налажена хорошая блокада. Ну, короче, как бы там ни было, можно сказать, всего три дома осталось, которые воюют против меня. И они контролируют только север. Ну, Сендай тут пока что еще бродит, ходит, но это ненадолго. Я ему сейчас подам урок. Мои войска уже тут собрались более-менее в кулак. В кулачок, если так можно сказать. Ну, три отряда здесь можно вывести, в принципе, на север их отправить. Пускай они здесь собираются, я бы хотел двинуться вот в этот город, посмотрим, что тут по войскам. Войск никаких здесь нету. Надо захватывать данный город. Переманивать все, все внимание Сендаи именно на этот город, а не на другие мои города. Ну и мой командующий двигается дальше, доходит уже до следующего города. Опять-таки, здесь очень мало войск, поэтому автобоем захватываем. Я думаю, нет смысла просто захватывать эти города боем. Смотреть на то, как там происходит артиллерийский, артиллерийский огонь. Сначала артиллерийская подготовка, а потом мы берем просто их уничтожаем. Ну, нафиг на это смотреть, да? Так, ну что, план Капкан мой почти осуществился. Остался лишь один Вакаяма, который в принципе ничего сделать не сможет. Ну, а тем временем у нас есть как раз таки Вара, который пускай идет вот на этот перешеек, Тут тоже можно сделать сейчас блокаду, даже причем не можно, а нужно. Даже вот здесь, слушайте, здесь вообще такое прям а, тонкое место, где вот прям встать и никакой враг не пройдет. Давайте туда и плывем. Так, тут у нас еще есть флотилия, ну, наверное, да, уже прямо сейчас туда, давайте отправляемся. Плывите. Плюс к тому же у нас как раз таки в этом месте появляется сухой док. Который нам даст возможность тут тоже нанимать коттецу И поэтому у нас получается с двух сторон сухой док. Причем в очень э, близком положении к фронту. Что тоже немаловажно. И это очень круто. Просто великолепно сейчас все произошло. Та тяжелая ситуация, которая была во время того, когда... Я играл. Она, конечно же, была исчерпана, как вы видите. Все, теперь фронт наш наладился. Враг был окружен и уничтожен. Наша анархическая республика может спать спокойно. Жители ее теперь не будут потревожены. Ну а вражины теперь только бегут в страхе перед нашими войсками. В страхе перед наказанием анархической республики. Ну, давайте пропускай охот. В принципе, вроде как все сделал. Даже если не все сделал, то, блин, <смех> это уже не имеет значения никакого. Ну, вот здесь, правда, что можно было бы войска вывести, да? Или наоборот. Хотя нет, здесь мы видим, что нормально все пока. Ну, это пока все нормально. Пока, во-первых, здесь у меня этот человек. И пока не было ни такого хорошего недовольства. Так, в этой провинции, конечно, большое недовольство. Давайте чиним, кстати, крепости. Да, что-то я забываю их чинить. Забываю чинить, и в итоге тут, блин, везде недовольство огроменное. Тут, например, сейчас все будет нормально через ход. Тут сейчас мы починили. Ну, конечно, тоже все очень плохо, но мы, в принципе, наймем потом кого-нибудь, кто будет охранять город. Такая же ситуация и здесь, правда, кого-то здесь придется все равно оставить. Очень много недовольства в этих провинциях. Ну, а здесь что недовольство. А, тут меня разбомбили, и тут, кстати, Мацумея пропл проплывает. Так, так, так, это очень интересно. Ну, а тем временем у меня войска здесь подлечились. Рак же все так же сидит. Ну, кстати, сидит тогда, он сидит прям там, где сидеть бы не стоило ему. Скажем так. Блин, тут какие-то бомжи ходят, надо бы их уничтожить, но в то же время надо уничтожить и этих засранцев. Ну, автобоем, наверное, ничего не получится, верно? Нет, кстати, получится. Отлично, уничтожаем. А, нет, мы их только отгоняем. Давайте догоняем еще раз и добиваем. Да нифига, они еще убегают. Ребят, вы сколько можете убегать, нифига себе. Смотрите-ка, одна пушка берет просто и убегает с поля боя. Да, чудеса, ребята. Как вы, интересно, пушку тащите. 17 человек, да? 4 пушки тащат на своих спинах, что ли, убегаете от моих людей с мечами. И просто, которые не имеют ничего такого тяжелого, чтобы вас догнать. Ну ладно, хрен с ними. Нападая на Мацумея, конечно, он тоже отступает, но придется как-то их догонять тоже, что ли. Так, тем временем моя флотилия пускай объединяется вот здесь. Сейчас как раз Мацумея будет плыть в данное место. Мы его подкараулим и атакуем тремя косугами. Три косуги должны одолеть врага. Плюс к тому же... Ну, хотя нет, я хотел сказать, <смех>, что под командованием какого-то великого человека, да, который прославился в боях, но, к сожалению, нет. Тут нет никакого героя. Вот это какого-то Хисаматсу Риясу, который пока еще не проявил себя никак в бою, у него опыта вообще нету. То есть недавно он окончил, так скажем, нашу академию анархическую. Бесплатную, замечу. Проявил себя как талантливый человек, поэтому ему дали в командование... Медный сразу косугу. Медную косугу. Ну, кстати, да, придется, наверное, деревянные корабли, к сожалению, списывать. Придется их отправлять на слом. Большой, как сказать, с большой тяжестью на сердце я это буду делать. Потому что наши командующие отправятся в итоге, как сказать, на заслуженный отдых. Они не будут дальше к сожалению, служите так предполагаю. Ну, потому что, по-моему, в игре их просто списывают. Они больше никогда не появляются во флоте. Потому что, смотрите, я вот, например, зашел в Сухой док, э, Ну, точнее, военный порт, где у нас есть медные корабли. Мацумея на Каи не может стать... Э, вот, видите, потопив ненужные корабли, вы избавитесь от затрат на их содержание. Мацумея на Каи не будет превращен в... Медный корабль. Тут нет такого, что взять просто и улучшить корабль. Вот честно говоря, я не понимаю, почему в Сегуню нет такой возможности. Потому что по идее это, ну, как у нас появляется вот медный корабль с медной обшивкой косуга. Или тот же самый железный. Просто берут деревянную косугу, ее обшивают железными листами. То есть тут ничего такого супер естественного нету, не естественного. Все Нормально, все гуманно, все как обычно. Просто берут нормальный корабль и превращают его в улучшенный. Так что со стороны разработчиков довольно глупо было делать так, что вот мы берем просто. Когда у нас уже улучшенные корабли, мы берем старые корабли. Уничтожаем, чтобы старые. Чтобы новые, точнее, были, так сказать, на плаву. Чтобы старые не потребляли деньги, чтобы новые в итоге. Ну, короче, вы меня поняли, я уже сам забил, сам себя сбил, в смысле, но вы меня поняли. Короче, я хочу эту косугу взять уничтожить, причем и не только эту косугу, я хотел бы уничтожить несколько сразу косуг деревянных. Например, вот эти корабли, наверное, тоже надо было превратить э, в металлолом, ну, точнее, ладно, не в металлолом, а разобрать их куда-нибудь в другое место, их потратить, материалы. В том числе и Мацумея Накаи придется списать. Я не знаю, как Wait что произойдет, если я сейчас нажму потопить корабль, но мне кажется, что Мацумея Накаи начнет орать... Что-то на своем японском языке проговорит и утонет. Я не знаю, почему вот такое происходит, но блин... 227 монеток за содержание. Блин, такой талантливый адмирал, я возьму его потоплю... Тут тоже такие неплохие адмиралы. Кикучи, С Сиги Митсу и Кайсен Таксасуки. Кайсен Тока... Таксасуки тоже много где воевал и также проявил себя великолепным капитаном своего корабля. Но Мацуме на это вообще просто легенда японского флота стала. Жаль, что мы его списываем, наверное, давайте-ка так и поступим. Ну или оставить его, или списать, или оставить, или списать. Давайте я, пожалуй, оставлю это на ваш выбор. В следующей серии я специально вот просто сделаю то, что вы напишите в комментариях, и то, что вы выберете в вопросе, который находится вот в этом месте. Надо, наверное, все-таки осваивать ютубовские новые вещи. Так что пишите, пожалуйста. Я на это обращу внимание свою. Специально не буду записывать заранее серии, потому что я много записал заранее серий до этого момента. Ладно. Давайте-ка заканчивать, короче, этот ход, а то он уже реально затянулся. Да и, в принципе, серию пора заканчивать. Ну, пока что давайте просто ход закончим. Ну, наголока, конечно же, как обычно, в его стиле берет, просто разгравляет мои фермы. И Синдай тоже, в принципе, не брезгует такими вещами.